друзья всем привет сегодня на моем канале вы увидите рецепт приготовления бача рецепт очень хороший я много перепробовал рецептов вот этот рецепт мне очень понравился рецепт несложный может приготовить даже новичок Итак, для зажарки я буду использовать, у меня здесь морковь, свекла. Ну, по одна морковь средняя и такое же количество свеклы. Также лук мелко порезанный. Это все я буду зажаривать. Далее картофель. Картофель я порезал тоже на такие средние кусочки. Здесь у меня три небольших картошины, Мне хватит. Капусту я порезал соломкой. Для закисления я буду использовать лимон. Как-то один раз тоже готовил борщ, и уксуса не оказалось. Обычно закислял уксусом. Я закислил лимоном. И, кстати, мне очень понравилось. Поэтому я сейчас закисляю больше лимоном. Также помидоры. У меня здесь один красный и два небольших желтых. Это только для красоты. И пол болгарского перца. Также зелень и чеснок. Зелень и чеснок у меня пойдут в конце. Из специй у меня будет лавровый лист, смесь перцев и перец черный горошком. Так, ну все, у меня бульон готов. Пусть пока постоит, а я тем временем сделаю зажарку. Лук обжарил буквально минутку. И все, дальше я отправляю сюда морковь, свеклу. Так, ну вот у меня зажарка готова. Все, отвлекаю в сторонку. На ее место бульон. И приступаю к приготовлению борча. Так, бульон у меня закипел. Первым делом я отправляю картофель. Через 5 минут после того, как я отправил в кастрюлю картофель, я отправляю капусту. След за капустой я отправляю все специи. И вот здесь у меня кастрюля получается 4 литра. Кастрюля 5 литровая. Бульона 4 литра. Ну, на этот объем я для начала насыплю столовую ложку соли, не полную, без горки. Как закипит, я попробую еще раз на соль. Итак, смотрите, картофель с капустой у меня варились ровно 20 минут. Дальше я отправляю помидоры. И закисляю больше лимона. Все, после того как я отправил в кастрюлю помидоры, закислил, следом отправляю за После того, как я отправил зажарку, в ход идут перцы. Больше у меня кипит, я делаю огонь поменьше. Помидоры, перцы, зажарка должны у меня протомиться буквально 5-7 минут. Прошло еще 5 минут. Ну и последнее, это, конечно же, натертый чесночок и мелко порезанная зелень. Плиту я выключаю. Накрываю крышкой и даю ему постоять. Еще минут 20-30. Очень красивый больше получился. Смотрите, цвет у него красный, прозрачный. Ох, не терпится попробовать. Какой вкусный борщ получился. Итак, друзья, если вам понравился рецепт приготовления борща, Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание. Всем пока.